Выполняем скрытые достижения в Genshin Impact буквально за пару секунд. Все, что для этого нужно, это лишь перейти в настройки, раздел звука и перемещать ползону голоса до того, пока не вылетит табличка о получении ачивки. Вот и все. Пользуйся.